Полина, какой ты хочешь сегодня не знаю. Веселую, грустную, радостную. Радостную. Где может быть смешно, да? Да. Тогда я тебе сказку расскажу про трех волков, которые всегда играли во что-то. Это первая сказка. Вторая сказка. Семья кроликов. И третья сказка как Мишка Белый обрадовал свою маму. Какая тебе сказка больше нравится? Mm -hmm. Белый Мишка, который обрадовал свою маму. Хорошо. Сказка Белый Мишка обрадовал свою маму. У мамы была семья маленькая, потому что в ней был только... И мама была в этой семье главной, потому что в ней... Потому что там был только ребенок. И ребенка звали белый мишка. И кроме белой мишки мама никого не было. У нее был черный медведь, с которым они ребенка и сделали. Ну, к сожалению, этот медведь был лентяй, лентяй большой. Мед только любил пить и ничего не делать. Только рычать на маму. Мама, быстрее убирайся. Ну а он называл всю свою. свою. Жену мамой. Как можно жену мамы назвать? Ну, медведю было все равно. Он в жизни мало чем отличался у мамы сообразительности. Он называл свою жену мамой. Наверное, мамы не было, хотя мама была бы у него идеальная. Всегда за своими следила. Все, что просили, сразу делала. Никому внимания не уделяла. А тут ты было дело. То, что... Муж все время рычал, говорит, ты мало делаешь, у него требования были высокие к своей жене. Ты должна быстро мыть полы, ты должна быстро мед добывать, а то уже проголодался. Медведь был большой, кушал много меда. Даже маленькому медведя не доставалось меда. И Мишка говорил, этот мед... И тут было дело одно... Пришла старая медведиха, приходит и говорит, дети, и тут спрашивает белый мишка, что бабушка ты у нас забыла, я забыла своего сына, сын был, это папа черный мишка. Короче, ты тут ничего не делаешь, кушаешь медик. Пойдем, будешь мне у меня работать. Мне меда, мед закончился. Медичерный говорит, давай, мама, как по старинке буду мед добывать. И пошел. И с этого момента никто этого медведя не видел. Он все время теперь добывает у своей матери ей мед. И мать кушает. Ведь в молодости, когда он был маленьким мишком, мама добывала без перерыва мед. Вот теперь наоборот. Теперь черный мишка бывает для своей старой мамы мед, а этим временем маленькая семья, где мама белый медведь, маленький мишка медведь, тут день рождения у мамы случился, ну так вот взял случился и решил маленький медведь беленький подарить ей подарок. Он долго думал, что маму любят. Сначала думал, мед любят, потом подумал, метлу любят, а может быть, она любит. Дома, ведь живет она в доме своем. Слепил он сюрприз большой, здоровый такой. Чем больше сюрприз, тем будет лучше, подумал Мишка. Ведь мама любит большие подарочки, подумал Мишка. Только такой подарочек больше, чем наш дом, это слишком. А оказалось, это большой камушек. Он долго лепил этот камушек. А еще он лепил из маленьких камушков. Это была глина, большой кусок глины. Он всю жизнь копил, мама просил, клянчил, глину, пожалуйста, купи мне, мама. Налепил большой-большой шар глинин и сделал из этого шара большую метлу. И подарил маме своей любимой. И приносит он на мизинце эту метлу и показывает. Мамочка, посмотри, тебе этот подарочек Дед Мороз принес. Он долго думал. И тут мама говорит, как Дед Мороз в свой мешок такую метлу принес. Это спецвыпуск Дед Мороза был. Он специально делал мешок под твоим метлу. Что? Ты хочешь сказать, у него была вытянутая сумка? И такой думает, Дед Мороз, как я такую метлу мог принести? Ведь Дед Мороз шпионит, он думает, кому какие подарки принести, ему надо наблюдать за всеми письмами, какие желания они за день скажут случайно. Это все дураки думают письмо Дед Морозу написать, да ладно, Дед Мороз шпионит за всеми. Ты скажешь, что, ах ты гадкий Дед Мороз, Дед Мороз, ага, а этому подарочки не будет, сразу пишет в записку. Говорит, я метлу принес, не помнится, она не говорила, что хотела метлу. И тут мама говорит, ладно, спасибо за метлу, только что я буду убирать. И медведь долго думал, а ты помнишь, ты не любишь дождик, когда на улице? Но помню. Берешь эту метлу и разгоняешь облака. О, сынок, это реально крутой подарок. Метлу разгонять облака. Вот сейчас прям смотрю, снежные облака на улице берет метлу и разгонять. Супер! Вот это Дед Мороз. Мама, вообще-то это не Дед Мороз. Это я слепил. Из своей глины. Глиняную метлу тебе. Ты теперь можешь разгонять облака. Супер! Какая хорошая мать. А вот будет классно, если это наш папа увидит. Давай разгони маму метлу этой. И тут появляется мама. Она спрашивает, кто хочет пирожок мой? Конец. Продолжение следует. Глава первая.